Всем доброе утро, ребят! Ну что у нас сегодня начался активный подрячок? Смотрим, что у нас на выходных сегодня суббота по акциях. Охотник за богатством. Это донатная, по-моему, акция. Да, О, здесь есть возможность словить сразу же трех. Мага, фанатика. Сокровищница, вот сокровищница на русском сервере, не знаю, мне больше всего сейчас заходит, реально офигенная просто, да, есть возможность ловить фена, а... настолочка, ничего себе, настолочка с оккультистом, мы получили книги, это нормально, и все, больше ничего нету, как-то как печальненько, наверное, здесь что-то интересное должно быть. за 100 так фанатика дают так возможность собрать такими паками о за один самоцвет я же говорил что что-то будет прям мега накопление ну как обычно на русском сервере ладно поехали дальше меня интересует английский и немецкий сервер больше надо будет сегодня начать качать силу так, что у меня окошко сильно большое в этом лд Так, сделаем. Что-то прыгает сюда-сюда. А, так, коллекционер. О, нифига себе. Вот это, вот это, ребят, я понимаю, коллекционер. 10 камней и 100 книг. Давайте просто попробуем, мне просто интересно. За значки почета поехали. Вот сразу же причем. Смотрите, с двух тычек мы затащили. Блин, это реально крутой коллекционер. Но вот эти вот плюхи, считайте, нам еще ангела осталось получить. Реально крутой Коля. Алхимик, алхимик, алхимик. инженер может уже вот ангел есть но потратили мы там 50 попыток и забрали посмотрите какие плюхи на халяву реально просто тупо на халяву я считаю это однозначно плюс в общем английский плюс ч по дискаунту у нас минус 50 процентов ну по дискаунту тут такое 30 сменок продают опять ярость небес по-моему ярость небес если я не ошибаюсь так остров фортуна фортун hunter тоже самое 1 плюс один апдейт реже майнин стоп-стоп-стоп-стоп а на русском треже был или нет нет там не было по моему сундуков ну везде есть кроме русского сервера я еще раз на русский забегу быстренько да не мог бы видели наверно сундуки такое мы бы не пропустили точно Но здесь есть режим сейчас посмотрим поменяли награды или нет Давненько уже сколько уже, наверное, месяца, может и больше. Интересно, поменялось что-то или нет. 205 -я карта. Не, все то же самое. Ничего не поменяли. Так, настолка тоже есть. Та -та. Там, там. что-то подвисает английский сервер акции. Вроде все спят. Должны по крайней мере. Видите, подгружается долго акции. Не знаю, с чем это связано. На русском вроде и то быстрее тут подвисает ну тут такое же самое так есть огни большого замка вот так вот огни тоже есть это однозначно плюс дофигища смотрите. а на русском сервере что-то огни не включили может завтра включить сейчас посмотрим какие плюхи это вот тоже классная акция Ну давай, грузись, почему нельзя оптимизировать, как в других играх, нажала и сразу вылезла, ну понятно, это мобилка, но все же. Блядь, полчаса сидишь, ждешь, давайте посмотрим, что есть, accumulation, plan for prizes, ну остальное все фигня. Смотрим, ловим, ловим, пробуем, и сейчас еще на немку забежу. Ну, а в общем, на английском коллекционер топчик, а мы еще рынок здесь не глянули, сейчас еще рынок глянем, что у нас по рынку интересного есть, когда-то, вчера, либо завчера, промо опять скидывал, огнек и зефир, без проблем собрались, реально, 2-3 дня можно подбить акции собрать их на халяву, ну, давай, ну что такое? Уже как она долго думает. Просто писец какой-то. Короче, акции нас не ждали с утра. Да, вот такие вот дела, ребят. Так, ладно, еще одна попытка не заходит, идем дальше. Он просто тупо не грузит, я не знаю, с чем это связано. Остальные все вроде нормально загружают акции. Только это. О, наконец-таки раздеплилась. А, за донат четвертая карта. Ну, в принципе, плюхи довольно-таки неплохие. Я считаю, ну за донат понятно, вы сами все видите, там побольше плюх будет. Если задонить, там откроется вот это все и можно будет забрать, я считаю, довольно-таки неплохие плюхи. Но это можно все вместе совмещать, кто хочет с донатом, кто хочет так забирать, ну, что-то подвисает. А, так, смотрим, что у нас тут интересного, Accumulation pack смотрим, сундуки, камешки, лисица, 100 осколков, скины. 200 пыльцы. Вот такое. Чтобы прям мега ну, в принципе, здесь 75к довольно-таки неплохо. Так. Альфа-самец. Опака. Я вчера пыльцу еще потратил. Была. Пару осколков вытащил. Фанатик. Вот такое. Не знаю. Ничего интересного нет. Прям я коллекционер на высоте. Поехали, еще немочку чекнем. Я надеюсь, она так тормозить не будет. Так, тут вроде ничего вообще не поменялось нету никаких новых акций не светится нифига значит после 11 что-то добавят должны как обычно мы получаем осколочки на халяву изи просто В общем, мне немка нравится изи фармии надо будет уже делать обмен осталось по сути два дня надо будет сделать обмены все сколько у меня и там 96 практически 100 и есть этими тоже займусь думаю сегодня постараюсь по максимуму забрать и повытаскивать отсюда каковы темы найма у нас по моему нет еще да найма нет может после 11 откроется либо завтра все пишите комменты ставьте лайки всем удачи всем пока